Да, вот так классно. Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о жестах и мимике. То есть, это очень важный способ выражения и передавания информации в нашей жизни, да? Иногда мы с вами просто вообще ничего не говорим. Взяли, сложили руки на груди, а, например, смотря на своего ребенка. И уже сообщение получено ребенком, соответственно. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о том, как эти жесты и позы разные, и то, что у вас на лице рисуется, как это все на английском говорить, и какие эмоции это выражает, а также мы с вами разберем кучу примеров. Поехали! И, друзья, хочу напомнить, если вам нравится читать и хочется иметь Книги по изучению английского языка, по грамматике, лайфхаки, изучения языка. Прямо в своем телефоне, в легком доступе. Проходите по ссылке под этим видео и зацените наш каталог. Есть много платных и бесплатных книг на разные темы. Итак, первый жест. Давайте для простоты будем всех их жесты называть. Я не буду... Давайте разделять мимика, жесты и так далее. Опять же, не кидайтесь к помидорам буду называть их всех жесты. Окей, первый жест. Bow your head. Bow your head bow your head, это кланяться, то есть дословно наклонять свою голову. Кланяться, bow your head. People in Japan bow their heads to show respect. Люди в Японии кланятся, чтобы показать уважение. И это правда, в Японии от градуса вашего bow, наклона, зависит степень вашего уважения к человеку, с которым вы говорите. So, bow your head, you bow, you bow your head. Кланяться. Bow your head. Следующий жест, фиджит, uh, всем известный фиджит спиннер uh, никогда в жизни не, не, не игрался с ним, но популярная штука была. Крутится, значит спиннер хороший. Итак, when you fidget, вы что-то нервно крутите в руках, либо сами нервно вертитесь. Обычно мы это делаем, когда волнуемся, либо когда просто страдаем от безделья или от скуки. You fidget something. Что-то мы теребим, какую-то застежку, что-то волосы люди теребят, или что-то еще. Fidget, fidget, fidget. She fidgeted with her keys as she talked. Она теребилась своими ключами, пока разговаривала. She fidgeted. He fidgeted nervously in his car. Он нервно вертелся в своей машине. То есть он сам сидел на сиденье и вертелся. He fidgeted. Okay, don't fidget and smile. Мы слышим здесь слова. Okay, don't fidget and smile. Итак, Джулия Робертс, не вертись и улыбнись. Okay? Don't. Fidget. Когда вы что-то нервно крутите, теребите в своих руках, либо сами крутитесь. Fidget. Следующее. Frown. Хмурится. Frown. I'm frowning now. I'm frowning. Мы обычно фраун, если мы чем-то недовольны, либо мы... Очень сосредоточенно. Когда вы очень сосредоточены, что-то делаете или смотрите на что-то, you frown. You frown. He looked at the coded message frowning in concentration. Он посмотрел на, на зашифрованное сообщение, сосредоточенно нахмурившись. То есть он хмурился и смотрел. Frown. Smilers wear a crown. Losers wear a frown. Smiles wear a crown, losers wear a frown, говорит Майкл Кейн. То есть, значит, люди, которые улыбаются, улыбахи, носит корону. А неудачники носят на себе uh, хмурый вид. Окей? Okay? То есть, again, frown, хмурится, друзья. Следующий жест. Shrug your shoulders. I'm shrugging my shoulders now. Guys, we shrug our shoulders when we do not know the answer for the question. Мы не знаем ответ на вопрос. I don't know. I don't know. I shrug my shoulders. Вот это и называется жест. Shrugging your shoulders. People shrug their shoulders when they do not know the answer to a question. Люди пожимают плечами, когда не знают ответа на вопрос. Can you shrug anything other than your shoulders? Can you shrug anything other than your shoulders? Ты можешь пожимать чем-нибудь еще, кроме своих плечей? Okay, guys, shrug your shoulders. When you do this, you shrug your shoulders. Nod or shake your head. Это два uh, они противоположные слова. When you nod, you do this. Mm -hmm. I'm nodding now. When you agree with somebody, когда вы с кем-то согласны, you nodding. Yeah, yeah, ага, uh ага, -huh, uh -huh, yes. You nod, you nod. When you shake your head, you say no. You, I'm shaking my head now. I'm shaking my head. Значит, я не согласен. Или мой ответ нет. I'm shaking my head, I'm nodding. Может быть, помните, я не знаю даже, он сейчас существует. Такой антивирус в России был популярный. НОД-32. То есть, кивок или кивать-32. Ну, не знаю, вот такое вот название было. Итак, nod, I agree. Shake my head. I disagree. Интересный факт. People in Bulgaria nod when they want to say no and shake their head when they want to say yes. То есть, люди в Болгарии то есть в болгарском также языке жестов, так скажем. Если человек кивает, он не согласен. Это значит нет. А если он shake his head, значит да. Окей, okay? did you know that? Итак, еще раз. Not кивать головой, соглашаться. Shake your head. Don't shake your head at me. Don't shake your head at me. Говорит Мэтью Макконухи в этом отрывке. Типа не надо мне качать тут головой. Следующий жест. Wink. Wink. Подмигивать, мигать. Wink, wink, wink. He winked at her, and she knew he was thinking the same thing as she was. Он ей подмигнул, и она поняла, что он думает то же самое. Он думает так же, как она. He winked. Типа, ну как люди часто делают. Они подмигнули, и, типа, ну договорились, да, короче, это там. Wink. Есть еще такое идиомное выражение со словом wink. I didn't sleep a wink, I, или I didn't get a wink of sleep. Значит, что я переводится, я не сомкнул глаз. Дословно, я даже ну то есть даже ни секунды не поспал, ни, ни, ни, даже не поспал столько, сколько длится одно подмигивание. So I didn't sleep a wink or I didn't get a wink of sleep last night. Я, то есть, не сомкнул глаз прошлой ночью. Итак, wink это подмигнуть. Wink. Did you say wink? Следующий жест это yawn, зевать. Yawn, yawn, yawn. We couldn't help yawning during his speech. Мы не могли не зевать во время его доклада или речи. Заметьте, здесь есть классная конструкция. We couldn't help but, or we couldn't help. Это значит, когда вы... Это не означает, я не мог помочь. Эта конструкция означает, я не мог чего-то не делать, я не мог удержаться от чего-либо. We couldn't help yawning. Мы не могли себя остановить. Нам хотелось, конечно, не зевать, но мы не могли этого не делать. I was so tired, I couldn't stop yawning. Я так такой был уставший, что я не мог перестать зевать. and started to, and started to Слышим мы здесь в гадком я, то есть он читает им сказку и говорит, они потирают глаза и начинают зевать. И мы видим детки в гадком я это и делают. Итак, еще раз, йон это зев или зевать. Йон. Следующий жест. Тут все просто. Give a thumbs up. Give a thumbs up. Этот палец в английском языке называется Thumb. thumb. When you give thumbs up, you show your approval. То есть вы показываете свое одобрение, что вам что-то понравилось. Give a thumbs up. И тут очень просто. Guys, don't forget to give thumbs up to this video. Не забудьте поставить лайк like этому видео. Thumbs up. Итак, друзья, следующие два жеста это cough and sneeze. Cough это <coughs> And sneeze это чихнуть. Abchi это sneeze, Кашлять — это cough. Только что что я показал, они разные, друзья. Cough, sneeze, cough sneeze. Can be and Вирусы могут распространяться через кашельние либо чихание. Coughing or sneezing, Слышим мы в следующем примере. То есть я сейчас сожмусь и, и чихну, говорит, uh, говорит, человек в этом видео. Я сейчас сожмусь и чихну. Я собираюсь чихнуть. Когда вы делаете вот так вот, и хотите смотреть на свет, вот это называется, вы можете сказать, I'm gonna sneeze now. Don't forget to cover your mouth. Еще один жест, кстати. Don't forget to cover your mouth. Что значит, не забудьте прикрыть свой рот. Cover your mouth. Следующее. Hiccup. Hiccup это икать или икота. Hiccup. Hiccup. Даже звучит как икота, да? Hiccup. Hiccup. Hiccup. Hiccup. Okay. I ate too quickly and I got hiccups. Значит, я слишком быстро ел. Когда вы слишком быстро едите, пьете какую-нибудь газировку, либо слишком острое, you start hiccuping. Hiccups, you start hiccuping. Я обычно, если я ем чили перец, слишком большой кусок чили перца взял, I start hiccuping. Окей, okay. hiccups. My hiccups are gone. My hiccups are gone. Uh, моя икота прошла. My hiccups are gone. Еще раз, hiccups икота или икать следующий жест это слэрп это больше звук слэрп это хлюпать когда вы какой-нибудь суп горячую еду чай вот этот звук это хлюпать слэрп слэрп слэрп она громко отхлебнула из uh, своей чашки she slurped noisily Bart, don't slurp your soup. Bart, не надо хлюпать свой суп. Итак, еще раз. Slurp, хлюпать. Следующий, опять же, жест или звук, это snore, храпеть. Snore, snore, snore. I sleep in another bedroom because my husband uh, snores loudly. Я сплю в разных, uh, в разных... Мы спим в разных спальнях, я сплю в другой спальне, потому что мой муж... Громко храпит. Кстати, вы знали, что по статистике треть супружеских пар спят раздельно по причине вот этого храпа, либо кто-то туда-сюда, toss and turn на своей постели. Uh, Довольно-таки много таких пар. Итак, uh, so, snore, храпеть. I snore. Like a baby. В этом видео мы, мы слышим, I snore like a baby. Uh, то есть я храплю, да, вообще как маленький ребенок. И последнее, но не менее важно и интересно, особенно здесь, в Турции, где мы находимся сейчас это тат. Тат это, я не знаю, как литературно, литературное ли это слово, но цикать когда человек делает вот так. Uh, этот звук называется татing tut", sound. Здесь, в Турции, как я сказал, это очень-очень-очень важный популярный звук, потому что этот звук означает нет. И еще турки вместе raise their, raise their eyebrows. Они поднимают свои брови и вместе make touching sound. It means no. It can be confusing. Это может быть сложно да, понять, особенно если вы не знаете турецкую культуру. Вы заходите в магазин, говорите, есть хлеб у вас, у вас есть хлеб. И человек... Что это значит? Да, нет, или он вас вообще игнорирует. Друзья, не теряйтесь в догадках. Этот звук означает нет. Пример. People in Turkey and raise their eyebrows when they want to say no. Люди в Турции цыкают и поднимают свои брови, когда хотят сказать нет. Итак, та. Друзья, надеюсь, это видео было для вас информативным, интересным. Из него мы узнали немножечко о том, как все происходит в разных странах, в Японии, Болгарии, Турции и.. Возможно, в вашей стране есть какие-то тоже особые, или в вашем городе даже есть какие-то особые звуки или жесты, которые что-то означают. Поделитесь в комментариях, нам будет очень интересно узнать. На этом все, друзья. Увидимся очень скоро. Это был Max English Show. Bye!